Пошел 102 день нашего заключения в контейнере. Военные до сих пор не хотят нас отпускать, а этот ученый что-то стоит и молча что-то просит от меня. Что ты хочешь, чтоб я тебе подал монетки? А у меня их нету. Мы оба бедные, получаем 20 тысяч всего. Всем холмэй, френдс, с вами снова шоу Сегодня продолжаем проходить Halfway Blue Shift И это был подсад, оказывается Вот такой вот подсад, как в Warface В принципе Оп, вот так вот У нас, нас тут просто вояки заперли И поэтому мы выбраться не могли Опа, я открыл Но надо же сначала перебить врагов Куда бежишь, куда бежишь Эпично прямо на взрыв побежал. Короче, знаете, что чё, в чем суть? Я Сан Андрес пятую серию пытаюсь записывать, а у меня грузовик нелепо переворачивается. Я, короче, плюнул на это дело и решил халфу записывать. Ладно, теперь мы должны вернуться на то место, где ты встретил Гаральда. Мы все еще можем попасть в старые лаборатории оттуда. Но, возможно, для этого нам придется пройти через ряд новых построений. Ага. Хорошо, ты меня даже не будешь замечать. Ха, <смех> серьезно. Вы что, подписчики, вы видите тут кого-нибудь? Чем боится? Ладно, я шучу. Просто он так говорит странно. Не буду замечать нафиг. А что, я прошу, что ли? Что ли не хочу тебя замечать? Нормально, наоборот. Хочу, все. <смех> <смех> я просто в этой серии нахрен это... Знаете, что делал? Постой, Калган, мне нужно немного передохнуть. Не время, окей, Нет времени для вместе. отдыха. Куда сейчас идти? Туда. Я что-то давненько не записывал, Half-Life. Помедленнее, Калган, я не могу за тобой угнаться. Ох, уж эти NPC. Опиши, я там объяснял, почему в этой серии, в пятой серии по GT Сан Андресу, почему я Home Revolution отказался проходить. Если коротко, то я просто взбесился нахер, от этой игры и вместо нее будет другая игра. Надеюсь, вы не, про, не обидится. Не Че, куда мы идем? Там я вояк слышу. Подожди. Где вояки? Постой здесь. Веди, Чувак, что здесь. Куча себе нервов испортил я не знаю когда будет готова эта серия У меня по сути там фрагментов много и монтировать тоже придется много чего и самое главное просто я блин не сохранялся меня тут грузовик нелепо переворачивался я типа дальнобойщиком там сейчас работаю миссии дальнобойщика выполняю и потом опять по новой Я на 4 миссии становился ну блин это капец просто капец нам, нам что, вообще сюда идти? Я сейчас очищу зону от вояка. А, мы здесь воевали. И что мы тут делаем тогда? Ой, а ученый-то сам следует. Смотрите-ка. Умный оказался. Я думал, мне придется за ним идти. Может, он сюда откроет? Вход. А куда? Нет. Не сюда. Сюда ты нам откроешь. Он так еще разворачивается. Ох уж эти старые игры. Они были лучше новых, не то что это Home of, Friends of Revolution. Uh -huh. Блин, вы не про не обижайся на меня, пожалуйста. Ну. Uh -huh. Меня это, эта игра так выбесила. Я, ты просто не представляешь. Я был. Давай го... держаться вместе, мы почти у цели. Готов убить себя нахрен. Пока uh -huh. я проход... пока ее проходил, это такое мучение для меня было. Что ты не представляешь а сюда идем вижу ты уже нашел ли тогда поспешим смотрите-ка прикольно прикольненько мы должны были подготовить реактор да на случай побега но наш экипаж был занят сражением с этими монстрами и все они возлагали на какого-то человека по имени монстрами по имени. они пришельцы в битве, в они не я же просто хочу да мы все хотим все хотят выбраться, все хотят увидеть прохождение Хома Фронта за Революшн, но никогда в жизни, не ув... в жизни не увидят. Как и Фар Край 2, как и вообще любого Фар Края. Нахрен. То... только это... Фар Край первый у меня будет на канале, и все. Остальные миссии это пипец полный. Часть, точнее. Вот там, помните, секретку показывал у чувака, у разработчика вместо глаз яйца Я были надеюсь, куриные что старая охранная система еще работает, если повезет то отпечатки моих пальцев еще могут храниться в базе данных пропусков опа опа а че это за старые медстанции какие-то они так старо выглядят как-то ладно блин, меня совсем нет тут нервов разговаривать даже Доктор Розенберг, слава богу, у вас все получилось. Нам удалось собрать... Пусть игра все за меня делает. Но вы должны проследить за завершением данного проекта. Завершая с настройкой матрицы батареи, а я постараюсь включить систему в центре управления. Мы не должны терять ни минуты. Давай, дерзай! А он что, пойдет за мной? Нет, не хочет. Просто стоит. В носу ковыряет. 11 мая. И у меня, кстати, знаете, что с зарплатой? Я случайно сказал свой пароль просто от карточки, представляете? А так бы, если бы знали, какая у меня карточка подписчики, то... То подписчики не бы не у меня строительство своровали строительство деньги. Строительство <свят> <устаревшие>. <свят> Ладно, я шучу. <свят> Он устаревший ключевое слово. <свят> Понимаю. это не просто направление из точки Короче, мы обнаружили заказочный мир, который каким-то образом участен процессу, не позволявшему нам точно установить направление телепортации обратно на землю. Короче, опа и более удачные исследования в данной области позволили заставить. 15 тысяч! 505 рублей и 81 копейка, короче, вот мне столько вот зачислили зарплату. Как-то мало. Наверное, из-за того, что я иногда косячу. Маловато, маловато. История после этого мы потеряли связь с группой наблюдения. Сразу же после того, как условие было попытались Ну хотя бы хоть какие-то деньги, давить. за такую-то смену, говорят в сутки через строя. И вообще для опыта работаю. Потом, конечно, я всю жизнь работать на этой работе не буду. тому же все остальные Годик поработаю и все. Потом пойду в работать в другое место. ...место, где остановилась группа наблюдения. боюсь, что вероятность того, что тебе придется столкнуться там с монстрами... ...очень... ...не высокая. монстрами. Устройство, ...включи его и настройки... ...инопришленцами. На ...мужик. ...мы откроем телепорт, чтобы ты мог вернуться, как только получим сигнал. Но ты должен поспешить, так как мы держим его открытым только небольшой период времени. Окей, сейчас я начну процесс зарядки телепорта. Приготовься, мистер Халхан. Как только поле откроется, оно очень быстро станет нестабильным. Понятно. Симонс, ты меня слышишь? Все готово. А что делать-то? Я вообще на, ни на чё подтыкать не могу. А, вы меня туда отправляете или чё? Что-то я немного не понимаю. Что-то я прослушиваю его, вот, что он говорил. А. Ну-ка. Я так давно смотрел спидран, но, по-моему, отсюда вояки полезут. Так что не знаю. Не знаю. Знаете, это какой бальзам на душу, что я сейчас играю в хауфу. Вместо многострадальной игры Far Cry подобной игры, вообще игра Far Cry подобная А мне Far Cry, начиная со второй части Вообще не нравится Ну, лично смотреть я их могу Нет, фронт Revolution Это неплохая игра Это, это просто средний чок Но я в него играть не могу Сименс, и поле. Это тупо смотреть Опять же, у не про, Я его смотрел и Вот А, все-таки мне туда идти. Ну ладно, ладненько. Мир Зен, смотрите, мы опять в Зене, в этом мире. Ой, ой, ой, ой бьем их всех. Эх. Какое блаженство, что я прохожу то, что мне нравится. Home of France, The Revolution и вообще все Far Cry, кроме первой части. Это я в них не могу играть, я их могу смотреть. И вот. Это лучше мне на YouTube проходить. Там у и у Рус Александров все это буду смотреть, а самим нет. Друзья, я понимаю унипро Про, ты обижен на меня. Да блин, в последнее время я в видосах только и общаюсь, там свой непрост с Александром постоянно их упоминаю. Как-то вот ситуация так складывается. И смотрите, еще интересный фактик замечу. Мы же Барни, мы же охранник. Медвежонок Барни. Мы без какого-либо ну, противогаза, там, против... без маски. Поэтому мы дышать в Зе не можем, как вы видите. Э, поэтому... Нормально среда обитания для людей тоже сойдет, как вы видите. Ну блин, в Блэк вообще Зен так офигенно был сделан, что вы будете в шоке от того, когда увидите его. Зен, Как тебя унич уничтожить-то, а? Ты же свернуться можешь. Серьезно? А вот как пройти без урона этот момент? Вообще нельзя. Тупо не, невозможно. Сан-Андреск у меня выходит редко. Да и я думаю, Homefront Revolution был у меня так много просмотров не набирало. У меня вот Вульф... Даже финальная серия по Вульфенштейну не так много набрала. А тут я, блин, говорю... Говорю про ноунеймную игру, про которую почти все забыли. Вот только, может быть, кто-то вспомнил с выходом DataEwan 2.2. А, смотрите, я нормально так получилось. Я не говорю, что Homefront за Revolution говно, просто это не моя игра. Так же, как и The Forest. Я The Forest считаю от... отличным, отличной выживалкой. Для, для просмотра на ютубе это самое то. Но вот играть в это лично, я пытался три раза, по просьбам моего одноклассника из школы, однажды, давным-давно, и это совершенно не мое. Обвалило ученого бедного. Ой, я уже, мне уже надоело повторяться, что это не мое, не мое, мое, нафиг. Вы поняли, что Хэмофронт за Революшн у меня и Фар Край 2 там, я помню, говорю, что когда-нибудь, может быть, и Фар Край 2 пройду. Нет, ни хрена подобного. Я давать шанс этой игре не буду, нахрен. А то она меня опять выбесит. Я 100% уверен. Выбесит, точно. Точно, 100% говорю. Либо сами играть, либо вы у других ютуберов смотрите там. А вы не про... Ну... Блин... Мне, конечно, самому грустно, что я не смог задержать обещание, но страдать я не готов. Я не готов. Куда вообще идти? В том же хом и фронте локации, типа открытый мир, и все равно я сам там не понимал, куда, куда идти-то надо. блин так много мест куда можно пойти у меня видосов на канале мало Четвертая серия по gдасан андресу выйдет завтра в 12 мая Хафай blue shift в в первую серию выпустил в вторая серия будет наверное в 13 мая если я вольфштейн не сниму ой какой ввольфштейн я другую игру обещал другая игра другая игра будет вот. че еще могу сказать? Чего-то вообще не понимаю, куда идти, так много входов и выходов. А мне ведь все хочется следовать. Это вам не и а французский в котором можно куда угодно пойти нафиг. Локации там вообще запутанные для меня. Я тупо даже на корейской базе заблудился. Хе, не мог найти лестницу, которая ведет к этому винтилю. Вы понимаете, нахрен? Не для меня эти игры. Надеюсь, вы поняли. Поэтому без обид. Ой. Ну, блин. Ой. путей. Я тупо не понимаю, я заблужусь, наверное, в этом зене. Этот зен запутаннее, чем зен из, из блокмеза нафиг. А, тут обвал, там ученого обвалил. Вот этот путь куда ведет. А, мы тут хиткраба убивали. Блин, беру свои слова назад. Этот зен не такой запутанный, как в Да... Ну вот эта игра мне сразу настроение подняла. Итак я, см... я... я и так со смены пришел нафиг. Сонный. Спаспал немного, лишь один раз уснул на посту. Больше не как-то не хотелось. А тут на тебе! Хиракс, игра опять взбесила меня. Второй раз уже. Второй шанс не прокатил. Больше шансов ей давать не буду. Больше я не буду это терпеть. Ебать. Как страшно. А ч ⁇ я? нету? Чё там горит? Блин, не пойду я сюда. Нахрен надо. Я лучше потуда пойду. Это <laughs> а как-то страшно. Ой. Зарплата маленькая, блин. Ну, я косячил пару раз в апреле. Вот, может, поэтому не начислили. Зато аванс всегда 5 тысяч. Хоть что-то радует. Большего и меньшего аванса не бывает. 5 тысяч у меня на работе всегда. А зарплата, ну, 15 тысяч. Че, пусть такая будет. буду это... Сначала одну игруху пройду, потом Вульфик 2009 года, но я вот скажу, что я сначала говорил в Хомо за of of Revolution, что если мне там... Так это следующий уровень, пойдемте назад. Не буду пока я прыгать туда не хочу, там слишком темно нахрен. Я думаю, если прыгну там по, по скрипту их Теозавр приплывет за мной. А мне этого не надо. Ой, ну блин, ну почему я сюда сразу не пошел? Все-таки Зен оказывается не такой запутанный, как думалось. Блин. Мне показалось, ли я кого-то слышал. Я вообще ничего не вижу в этой темно... тем... темноте. Как, как, как тут темно, просто я в шоке нафиг Нет, не буду я Я, я туда не поплыву У меня тавасофобия, вы меня знаете Поэтому Поэтому Это место станется неисследованным мною. А? Придется прыгать У нас же нету этого реактивного ранца Который был у Фримена Поэтому надо Как-то думать что ли Куда прыгнуть Ну, вроде музыка пока... Пока неплохая, я скажу. Ну, она не такая крутая, как в первом half -Life. А, понятно. Понятно. Но вы хоть меня не бесите. И вот, и не надо меня там, это, ну сразу предупрежу, я понимаю, что вы не будете, но просить меня пройти там Вольфенштейн 2, Вольфенштейн, Янгват. Эти игры я вообще у Михагана посмотрел. У Михаган, ютубер такой есть. Это такой крыш, просто лютое безобразие. Я, я, я еще раз убедился, что это, что эти игры говнище полные, в которые я играть не буду. Мафии 3 по потом Фьюда 5 мне хватило Я больше себя... Я больше себя мучить не собираюсь И вообще я больше это... Я же говорил, что не буду проходить игры по заказу Там, Ой, пройди ту игру, пройди эту игру Я не буду нахрен Я буду проходить то, что мне нравится Поэтому... Вот так вот Типа... Хотя не знаю Если мне предложат Пройти там Какой-нибудь... Дум первый <смех>, То я подумаю над этим Хотя, блин, это слишком старая игра У меня такой смотреть никто не будет У меня даже по Homefront за Revolution бы Просмотров было больше, чем по Думу первому Ой, спасибо, ой, спасибо, ой, спасибо Он специально это сделал? чтобы я упал Или чтоб я <смех> прошел на этот островок Чик Это мне не нравится, это водичка. Мне придется туда прыгать. А, -а, -а! А, -а, -а! а, вода не такая глубокая. Да тут даже светло, я скажу. Ой, блин, ой, блин, мне страшно все равно. Это же Зен. Тут... Не дай бог, их, их теазавры будут. Я нахрен сдохну. Ау по мне не попали, но я ау сказал. Блин. Это вот, я вот... Вы понимаете, почему я Half-Life Source люблю больше, чем оригинал? Вы видите эту воду? В ней... За ней вообще ничего. Ни черта не видно. Я прыгну, а тут их чазавр будет. Я так обосрусь. И вы опять будете соболезновать мне. Ну нахуй. Я дына не вижу. Вообще дна не.. Дына не вижу. Уйдите, блин. Я звука уж испугался. ха Джампад? Это. Сюда тогда прыгаем. Опять барнаков. Водичка. Ха, с кишочком вместе. А, что-то я туплю. Опять водопады эти грязные. Капец вода Зена. Она грязная на поверхности, но чистая внутри. У меня видосов мало на канале, я просто в шоке. Самое главное у нас мы открыли типа дачный сезон в огород ездим и мне там приходится всем помогать, блин. Черт. Вообще времени нету. Тупо на работе время провожу и в огороде. Я уж молчу о том, чтобы там Рус Александра нахрен смотреть его вот, часовые выпуски по завистов Эзу. Да я, я, я посмотрю, все посмотрю, только, блин, не сразу опять. Жди там. Лет сто примерно. Ваванчик <свист> ждет до сих пор нахрен. Эх. Ладно. Зашутился я. После бомбящей игры. Блин, моя проблема, знаете в чем? Я долго не могу перестать акцентировать на чем-нибудь внимание. Я вот побомбил с хуй Front of the Revolution в серии по GTA San Andreas. Зачем мне тут тогда бомбить, хрен знает. Но все равно ару И ругаю игру. А вы не про это, наверное, обидно, слушайте. Ну, блин, прости. Но мне игра... Для просмотра на YouTube только создана. Чтобы я в нее играл, нет, никогда в жизни, нахрен. Больше не притронусь. Я вообще даже это... В основном сейчас я... В основном я сейчас... Мое внимание акцентировано на серии Half-Life, на серии GTA, и на серии Wolfenstein сейчас будет. Поэтому блин, про какие-либо другие игры вообще даже... Пока на время можно забыть. Ну да, сейчас тут выйдет одна игра... ...после... А ну, ну, я пока говорить какая не буду, увидите. Ну, это... Как это? А. Легкая головоломка. В другую сторону крутить надо его. Нет него. <сORGE> <сORGE> <сORG Это самые легкие головоломки, которые я когда-либо видел. Все. Все нормально? Оно а пошел на. Ой, опять атакуют гады. Автоприцеливание вообще помогает. Автоприцеливание имба, ой. Не ба, я даже особо не, не пытаюсь стрелять, но за меня игра. Вот если бы в хомофронт заревали, что так бы было, то и там вообще стрельба такая непривычная, она реалистичная, но не моя, короче, скажу. Вообще, что сейчас делать? Куда сейчас идти? Тут что-то на этом. Карма наступила Карма нафиг наступила <свес> За то, что разворошил тут Все, разломал Зен не одобрил нафиг Вот какой мир Прекрасный, прекрасный мир Вы просто это а, В шоке будете Когда увидите его в Блэк Зен Это такой шедевр нафиг Ой. О! Что ты мне тут мешаешься нафиг? Что вы забыли на болоте? Ой, нападают! Я тут лечусь, хилюсь, хилюсь, а они тут, короче. Вот так вот. Это моя зона, поняли? Суки, никому не отдам. Русван Пей. Брус ван плей, пей, Ну, нормально, кстати, сейчас с боеприпасами у меня. Опять вы. Ха-ха! <смех> <смех> Автоприцеливание от топчик вообще. Оно, кстати, и в CS 1.6 есть. Я заметил видео в настройках. Ну я почему-то его включил, но оно не работает. Может быть на серверах просто пользовательских они типа отключают помощь интерфейса, да? Может быть поэтому. А, ну я допрыгнуть смогу. Ич! Вот так вот. А, ну что там. Вот у нас тут аптечка есть, по сути, наша человеческая. Ну, ин ну интересно, что в этой аптечке используется такого из-за чего? У нас все раны восстанавливаются. Я же, блин, искупался в радиацию. У меня кожа должна, блин, в кислоту нафиг то превратиться. Ну ладно. Просто пойдемте дальше. Продвигаемся дальше по сюжету. Слышишь, Калхан? А, а кто это... Вообще сказал? Ты меня слышишь, Калхан? Ну, ну это до доктор Розенберг, но ну, как он со мной связался? У меня что, рация есть? Не Спеши, мы не можем, мы долго открыто. Да дайте я убью все. Вот так вот. Не надо было врагов перебить. Это за вторжение в Мирзен. Нам-то разрешено вторгаться. возвращаться все-таки удалось ввести в строй устройства. Мы получаем очень сильный сигнал, но боюсь, что у меня плохие новости. Запасы энергии хватило только для того, чтобы открыть поле и отправить тебя. Если мы собираемся сохранить телепорт открытым, чтобы успеть вычислить безопасную точку выхода и позволить всем телепортироваться, кому-то придется спуститься на нижний уровень и совсем недавно туда отправилась пара наших коллег. Ну это я пойду ничего не слышать ну их убили случилось что-то мне не хотелось бы ставить моя туда. земная гравитация я не могу летать понять, что если туда кто-то не спустится то можешь не можешь пропустить меня кроме того ты как раз оснащен для борьбы против любой опасности которая может поджигать спасибо тебя. ладно я приду тебя к крипту, ведущему генератору энергии следуй за мной пойдем пойдем лучшая фраза а Рус Александр написал комментик Под первой серией Half-Life Bush Blue Shift a. Потом посмотрю, как ему игра а Вот здесь Внизу находятся старые генераторы Которые мы использовали Для обеспечения энергии этой лаборатории Там ты сможешь найти то, что мы ищем Как только ты найдешь Новую батарею, убедись в том, что она заряжена И отправь ее вверх на лифте Удачи Спасибо, я думаю, он со мной пойдет но нет. Не со мной опять один. Герои всегда одни. Что-то я, кстати, еще заметил, что мы... Ну.. Это... Охранников, чтобы их с собой взять, не встретили. Типа, мы всего одни тут. Как будто мы одни выжившие. Мы последний охранник в черном мезе. А, как он подпрыгнул. Как кот реально так, который испугался, подпрыгнул. Смешно было. А, на шут ⁇ Нормально так. Это доказывает, что это типа коты у нас такие. Понятно, сэр, я справлюсь. Кто там? Мы не повсюду. мы должны убираться отсюда. Держи себя в руках. Если мы не сможем зарегистрировать, мы все погибнем. Видишь меня? Почему это? Я... Да, эй! это что вообще за стекло не, ре, не, не решетка а стекло вы видите в нафиг на открытых участках остаются капец Бедный охранник, а я уже думал что мы сможем с тобой быть а а это вояки <смотрая> смотрите вскрывают дверь ну давайте подготовим для них засаду что, нормально? Нужно еще подбросить. Вот так вот ждем, ждем. Открывайте. <истрете> <истрете> <истрете> <истрете> <истрете> <истрете> <проб> <проб> вот так вот вам наглецы подлецы. Эх, лошары! Тупоры выешары. У нас что? Опять РПГ будет, раз растут рак ракеты от него. Ладно, понятно, все с вами. Понятно. Интересно, когда выйдет. Э фанатский ремастер ой ремейк по Half-Life Blue Shift и Opposing Force кстати Я... вот нафига он гранату положил на землю и убежал от нее, он бы мог меня ее кинуть по сути как и Бэк делают типа для Blue Shift и Opposing Force но... У Opposing Force все затянулось, а у Blue Shift-то -а там пробная версия выходила Ладно, понятно А! А чё за зона? А! Я просто смотрю за знакомый лифт Такой вот Кто кого перестреляет Так, это мы сюда пришли Нормально Не, ну, ну мы круто играем. Что могу сказать? Можно, типа, небось, мост отключить, да, но делать я этого, конечно же, не буду. А чё трупы, кстати, исчезают? Это очень странно. Во вода абсолютно голубейшая. Мне что то не нравится в нее прыгать. Но, похоже, выбора не будет. Бам-бам-бам-бам-бам. Что ты там болтаешь? Хе. Э, теперь мы понимаем, что вояки проиграли не только фриману, но и охраннику такому. Барни Каухауну -Кау нафиг. Вы понимаете, насколько они, блин, такие слабаки. Так спокойно их пачками валим. А! Смотрите, да! Это реально опасная вода. Мне лучше не прыгать. И чё? Эту? За фигня? Это, я думаю, мост раз... Это... раздвинется. Ну, как, о... как оказалось. Нет. <х testosterone> о, опять гранату на землю положил. Ах он, урода, кусок. Ну тут, кстати, тоже это, коробки я как-то не заметил. Я сейчас не дам этому это, это, этому уроду уничтожить нашего радио. Но вообще, это, да, нормально так, чтобы охранник не смог связаться там. Подслушайте радиопереговоры. Ну, чтобы не, не охранник, а вообще враги. Повер. Стругл. Это следующая глава у нас началась. Хм. Блин, ладно. Ясно, туда все-таки идем. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Понятно. И что? Вы хотите, чтобы мы это взорвали? Кто там укает? Понятно. Вот так вот просто с ними расправляемся. Так, я еще секундомер... Ну, я секундомер это включал. <coughs> Иногда, как, когда я... Замечаю это на монтаже, что я там секундомер включаю там. То я... Это... Вырезаю. Ой. Ой. Ты только что совершил большую ошибку. В один из КП всего. Так я просто подумал, что тут у нас еще враг. Я что-то не, по не понял прикола с этой локацией. Это типа так и должно быть, да? Да блин, вы что, издеваетесь что ли? И вообще, ничего нету. Так, ладно. О, -о, -о, О, Ну хоть, здесь медстанция есть. Я, я не понимаю, как эту локацию пройти если у тебя одно хп всего. Как прыгаешь в воду, ты сразу вздыхаешь. Это переигрываю игру, да, называется. Ч ⁇ это за жидкость вообще интересно? Ко... Ко... Коланд какой-то. Или Коланд. Да хрен знает, короче. А... а это... А куда он звуки подевал? Почему он безшумно стрелял? Это какие-то новые тип врагов, что ли? Стелсовые враги нафиг. Этого только не хватало. Умереть от хит-краба хит это прям стыд позор для меня будет. Эх, Офа, Как же я люблю тебя! То что надо. Да, Я ее даже более чаще записываю, чем GTA San Andreas нафиг. Слушайте, а как быть, если мне назад надо вернуться? Может? Ой, мне страшно. Я не хочу назад возвращаться. Ой, капец. Вот у нас тут бочка. И нам надо ее двигать вот сюда вот, где оторван провод. Вы понимаете? Физика нафиг. И че? И че? И че такого? Как? Почка, вот. Вот, пожалуйста, вот не надо мне. тут никаких ля-ля. Ля-ля-то -ля поля. Вот так вот надо было. А я. Как всегда, задействовало еврейское прохождение Которое... Ну, из-за того, что я убивал часто евреев в GTA 4 его эпизодах То мне, евреи, отомстили И я застрял вот там вот Обидно Немного обидно Я сделаю сделал звук чуть потише Ну ладно Говорил, игра годная я даже, знаете, ту лягушку там освободил Из коробки Она осталась... Там, в шкафу Но, наверное, когда произошел каскадный резонанс, она ушла оттуда Ну, Там просто... Монтировочка была У нас И Поэтому я монтировка, монтировка этих халдайбер Чего, вот Кулян Базин как это переводится, кто-нибудь знает, я вот просто вообще не шарю. Физика, нахуй. Почка проводит ток. Как я про это не подумал. Я вообще не знал, как это место пройти. Я вот так вот как-то получилось, что быстро вот смог выжить. Эх. Ну ладно. Говорю, я за часов, за часа три, по-моему. Не торопясь. Дошел снова до этого места. В принципе, ни о чем не жалею. Ну, в принципе, было бы, конечно, классно, если бы у меня все сразу получилось. Так. Ну, я это все в Ютубе посмотрел, как проходить. Как эту головоломку. И, оказывается, вот тогда вот я лоханулся, еврейское прохождение замутил. Вот что будет, если Вегас Шоу замутит еврейское прохождение. У Александра там дела с евреями. Он им там помогает, а озавощает, небось. Раз мне донатят, то и им донатят. Вот поэтому нафиг. Они его ему помогают. А вот мне не помогли за то, что я их в GTA 4 убивал. Ну и ладно. Ладно. Пришлось переиграть. Ну, зато сейчас вот нормально все. Мы поняли, как решать эту головоломку. Я еще удивился, крайне удивился, что вот как я посмотрел, там ютубер показывал, как этот момент пройти. И оказывается почти у финала. Поэтому хрен знает, может быть эта серия будет финальная, а может быть и нет. Это вот как-то... А все, по сути, это тут застряло. Попробуем сейчас. Попробуем сейчас, но я не думаю, что у меня с первой попытки выйти. Вот так вот поднялись. Отпустим лифт. Такая у меня привычка в играх, отпускать лифты. Ну, и чё? Все, вода наполняется. Ну и где бочки? Ну, хоть как-то получилось. Хоть как-то можно это пройти. Конечно, я ваханулся знатно. Опозоримся по полной программе. Если вот это финал, то мы за 4 серии с вами пройдем игруху. Капец, конечно, быстрая. Мне прям грустно даже. Вон у нас противники появились. А когда я проходил... По... Еврейское прохождение у меня их не было. Вот теперь понятно, что такое еврейское прохождение. Ты проходишь так, никак планирует игра. У меня это не получилось. они не дай говорят, сам умри, блин. А еще я ваханулся. У меня РПГ было, я же им танк уничтожал. А я как-то, блин... Как увидел там ракеты, я думал, мне РПГ выдадут В третьей серии А у меня же оно было на... Вот что-то меня штырит туда сюда Могу ляпнуть там фигню Какую-нибудь Там, допустим, скажу, что Спидран speedrun... Ой, быстрое прохождение, это не спидран А на самом деле, наоборот, быстрое прохождение Это спидран На самом деле Черт. Ящики не взрываются, просто спидра переводится как быстрое прохождение, если что, вот, опять же, каюсь, я говорю, я много всякой фигни могу сказать чуть вы стараетесь такое иногда не воспринимать быстро всех, если что, я готов там в комментариях, там, оправдаться перед райком. Такого вот Такой вот Вегас шоу Такой вот Вегас. Ай-яй-яй, перезарядочка Как не вовремя-то она Все. Я сначала думал, когда вот эти вот генераторы мы запустили, может как-то с помощью них можно Так пройти Но нет вот они сейчас отпустятся и, типа как-то пройти можно. Но нельзя. Вот видите, сколько мне там хп много снесло. Ну, ва, в основном, броню снесло. Если бы я задержался подольше, то мне бы было хана. Что, отправляемся назад, наверное? Дальше я-то не смотрел. что да как? Проходить. Наверное, назад двигаемся. Больше я не знаю куда идти. А, стойте! У нас же тут еще что-то есть. Мы же генератор включили, да? Теперь можно воспользоваться этим крутым лифтом. Ладно. Мне реально стыдно. Я, это, кстати, хотел задать вопрос, чука. тебе идея снять видео по террарии? Нет нахрен, нет! Никакие выживалки не будут на моем канале. Никакие выживалки. Реквием меня спросил. А чё этим нельзя воспользоваться? Все пустые какие-то. все хилочки полные. Я надеялся, что ты придешь. Ты должен зарядить эту батарею и доставить ее доктору Розенбергу. Я бы помог, но я серьезно ранен. Скорее всего, ты сможешь протолкнуть батарею через ограду на станции зарядки, которая находится за мной. Сейчас я попробую подняться. Да, лежи. И сдох. Лучше бы не поднимался. А, ну да, это этот охранник, на которого тут фортигонт напал. А мы открыли эту дверь, собственно. Вот такая вот... Э -э хитрая штука. Что? <neste Hub> Вставьте батарею. А, -а блин, гениально. А... Что нафиг тут надо делать? Вон как я толкаю странно Чё, мне сюда запихнуть? Ну, надеюсь я правильно делаю Я заметил, это дополнение Оно... Я скажу, такое... Головоломистое что -то. А, мы батарею зарядили! Получается, сейчас надо вот туда вот его толкнуть. Вып, катимся вместе с батареей нафиг. А ч? Барни, ты просто в руки взять это не можешь. Слишком. слишком тебе лень, да? Ну, на этот раз все нормально. Все, да? Теперь можно отправляться дальше. Наверное, к доктору надо идти, мы же все сделали, типа подключили этот генератор, да? Вроде все нормально стало. Но я думаю, кстати, раз это уже ближе мы к финалу игры подходим, то больше оружия не получим. Я так думаю. А может быть я окажусь неправ. Качок веры! Молодец, кивощи, принесенные тобой заряженные батареи, мы уже начали подготавливать устройство. Однако в этот раз всегда. нам нельзя терять Пойдем, пойдем, пойдем. что опять толкать? Ну давайте. А, че, не толкается? Эти, периовы мешаются. Ладно, ученые. Готовы страдать от врагов. Явно сейчас какая-то битва будет. Я вот помню просто там ту дверь выломают военные. Чё делать? Я останусь здесь, чтобы следить за работой системы и буду всем руководить. Ты должен отправиться в центр управления и включить основной источник энергии. Когда процесс начнется, ты также будешь должен открывать затворы каждый раз, когда система будет заряжаться для того, чтобы открыть поле размещения. Но не волнуйся, Гала. Этот процесс довольно простой, и я сообщу тебе, если что-то будет нужно сделать. Ха-ха, Посражаться, вот что нужно будет сделать. Или вентиль покрутить. Ну, я думаю, у нас сейчас такая небольшая головоломка будет, я скажу. Ну что? Чего ты ждешь, Колган? Поднимайся к центр управления и найди главный. Отлично. Подожди, Колган. Так, после это того, сделал? Система будет инициализирована, на настройку интерполиционная спираль и резонанс. И уйдет какое-то время. Так, ну вот. Пошел по пошел процесс. Я, кстати, когда вот оружие прицеливается, вот оно вот. Оже охожимся... все. Колдунет, управляющая система охлаждения. Колдун, направляйся к клапану, находящемуся на. Так понял. Используй уровень давления быстрее. Система может перегреться. Да-да-да-да-да-да-да. Я все понял. Когда я, меня игра прицеливает, а наведением на. врагов, Так, ну это так. Массаж от пришельцы. Сейчас заряжается главная батарея. Когда плавная задача завершится, ты должен открыть пуле Я надеюсь, меня нормально слышно. Вот, у меня и, вот, оружие наводится прям на цель. Вот, если так посмотреть. Круто сделано. Давайте, кто-нибудь? Кто первый? Ты первый! Очкарик! Полностью... Похоже на клейнера. Почете, на вот, когда в hf видите, 2 увидите вы клейнера, вы сразу вспомните модельку этого ученого, который тут зашел в портал. Отлично, Калхан. Я Так, ладно, все по новой. Опять клапан сейчас крутить небось, придется. Ну надо этот раз вида или вартигонта появится, да? А, ясно. Сейчас отсюда вояки поход. Че, оставим им сюрприз? Я слышу вас. Мы вас слышим. А, ты следующий. Давай, давай, пошел, пошел. И ты остался, да? У нас же тут трое ученых, и я один, да? Я собираюсь пройти через следующий, но не волнуйся, Калхан. Я установил систему на автоматическое прекращение зарядки. После того, как мне удастся пройти, подожди, пока произойдет полное восстановление уровня, а затем снова открывай поле. Понятно. Я слышу вас. Они уже пытаются ломиться. Хорошо, все готово. Че, иди иди давай чувак что делать что а ты мне не говоришь все он туда побежал. Начнемся, на давай давай давай ран а я чё а вояки вояки пруд из всех щелей Сейчас их тут взорвем. Э, а, а чего они как-то странно? Вот когда они в прошлый раз сверли дверь, тут еще такая черная полоса оставалась. Надеюсь, вы это помните. А сейчас что-то нету. Ну-ка. Вот и все. Что за место? А они отсюда пришли. Да, дураки те еще. Все, пойдемте. Mm. Надеюсь, мы успеем. А? Все, они пришли. Вы тоже в телепорт хотите? Нет, ушки. Все. Мы их убили. Ну что? Ну что у нас происходит? Оп-а, все а, это финал. Где он? Ага, ты когда Давай. Да, сейчас мы подумали. О нет, здесь что-то не так. Смотрите. Симмонс, иди посмотри на Колгана, Похоже, в его тело что-то вселилось. И я... Вселилось? А что в меня вселилось? Я телепортироваться сейчас буду. Вот мы в Зене. Офигеть, конечно. Вот там ученый лежит. Я прыгнул. О, смотрите. Эти вояки несут фримана. Помните этот момент, когда нас поймали и они... Ну, они найдут... Какое тело? тело? Какое тело? Хех. <смех> на Гордона Фримана нанесу. Хорошая такая, такая отсылка. Слава Богу, ты здесь. Я ну волновался, все. что сбой системы, произошедший в последний момент, мог застать тебя в самом неподходящем месте. Тебе повезло, если ты стоишь прямо здесь, передо мной. Там Стою. похоже, что повезло нам всем. Однако, именно благодаря тебе нам удалось реализовать эту сумасшедшую идею. Нам удалось это, Калган удалось! Все, мы сейчас спасемся. Ну и вот так вот, короче, ученые с Барни уехали из Черной Мезы сквозь вояк. И вот насчет ученых неизвестно, что с ними станет. А вот Барни мы увидим только в half life 2 в качестве NPC, который нам будет очень часто помогать. И он еще будет в первом эпизоде. Ну что, прошли мы с вами это наполнение. Может быть, я этот выпуск соединю с третьим. Girbox это хорошая компания, которая делает неплохие дополнения, я скажу. Надеюсь, э, пишите, как вам игруха. Мне понравилось. А, много головоломок. Даже больше, чем во всем Кауфлайфе нафиг. Поэтому мы с вами прошли. От меня десяточка этому, этой игре. Багов почти не было. Разве что бочки там так... Предметы быстро катились Блин, я поверить не могу Что мы так быстро игру с вами Завершили Ну, такое Неплохое дополнение В виде отдельной игры для того, чтобы Узнать события от лица Барни От лица медвежонка Барни Но оно слишком быстро Оно слишком короткое Вот, вот до этого дополнение Вышел Opposing Force и мы его с вами будем проходить следующей игрой. А потом посмотрим. А потом посмотрим, что будет дальше. Сначала опозинг force пройду. Потом посмотрим. Либо Half-Life 2, либо другая какая-нибудь игруха. Так что... Вот так вот. Надеюсь, вам игруха понравилась. Конец. Да, я думаю, соединю это видео с предыдущим. Обрежу эту болтовню. Которую я там говорил в начале видео. Типа, я поел там чипсы с э, барбекю. Лейс, чипсы лейс барбекю на гриле. Короче, так вот назывался вкус. Ну и все. Конец. Конец, конец, конец. Мы с вами игруху прошли. Быстрая игра. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и... Всем пока.